Не просто сказать, а назвать их. Итак, в студии отсутствует первый зам руководителя исполкома Казани Радик Равилович Шафигулин, его коллега по администрации Тимур Николаевич Давыдов, который курирует инженерную инфраструктуру, советник мера Казани Владимир Михайлович Фомин и, наконец, первый, первый зам руководителя Института генпланы Москвы, Олег Дмитриевич Григорьев, выходец из Татарстана, занимавший здесь разные посты в разных структурах, относящихся непосредственно к городостроительству. А теперь фактически человек, который отвечает за генплан Казани, разработ, разрабатывающийся по заказу администрации Казани в мере институтом генплана Москвы. Мы этих господ всех приглашали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 Хотя это было не Казань, а примыкающий муниципальный но, район. Но есть же дальновидные люди все-таки у нас в Казани, Конечно. в Татарстане. тоже нельзя отнять. Умные люди, дальновидные. Это очень важная информация, правильно. знать, что когда будет. Хорошо, хорошо. Более-менее понятно, что вот мотивировка, которую Это моя версия. Я понимаю, что это ваша версия. Да.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 То есть концептуально город по гипрогорскому проекту состоялся. И примерно значит, к концу 90-х годов концептуально генплан устарел, поскольку гипрогорский проект был проект индустриального города, а сейчас наш город стал фактически постиндустриальным городом, Uh, у нас сейчас uh, uh, транспортно-логистическая система города не служит для того, чтобы, допустим, заводам доставлять uh, сырье и, и uh, рабочих на работу. Вот. И, uh, и, и вот тем более транспортно-логистическая система города сложилась фактически 100 лет назад. Uh, ну, с небольшими изменениями она, она имеет тот же каркас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 вот э, все-таки понимание э, у властей о том, что нужный концептуально новый генплан э, пока еще не созрел. Э, и поэтому вот с седьмого года, сейчас вот с четырнадцатого года заказ генплана. Вот я уверен, что при таком раскладе пройдет еще лет 5-7 и, э, и еще, генплан. еще один генплан потребуется такой. Да. А, вообще, вот э, на мой взгляд...